Здорово. Каждый из нас знает о существовании экстремальных видов спорта. Далеко не каждый готов заниматься тем спортом, который в будущем может их очень сильно покалечить или даже вовсе убить. В этом видео я вам расскажу о том, как я катался на BMX, чему я научился, какие травмы я получал и какие же плюсы от катания на BMX я приобрел. Давайте для начала уясним кое-какие детали для тех людей, которые только хотят начать кататься на BMX. но в данный момент у него еще нет байка и он только думает над тем, какой байк ему купить. Во-первых, одно из самых главных фундаментальных правил при выборе своего первого байка. Никогда, запомните, никогда не берите велосипед с USA-кареткой и шатунами-кочергой, всегда цельтесь на байки с мид-кареткой и такими вот палочными шатунами, потому что такие шатуны очень легко по возможности поменять, второе, такие шатуны намного прочнее и долговечнее, той же обоссанной кочерги также смотрите велосипед с маленькой передней звездой и желательно с интегрированной рулевой вес велосипеда должен быть как минимум адекватным и спокойно подниматься одной рукой так тебе будет намного проще научиться делать и ванете и основу всех основ банихопы и последнее такое же очень важное правило которым далеко не все пользуются всегда катайся только в шлеме потому что голова у нас одна и другую ты себе никак не приделаешь катание на BMX или на том же самокате это реально опасный вид спорта в котором ты можешь запросто что-нибудь себе сломать и последствия могут быть весьма серьезными, поэтому всегда катайся только в шлеме. Окей, как я вообще полюбил этот вид спорта. Началось это практически внезапно. Я одним февральским вечером смотрел Фабию Вибмера, где он в горах убегал от полицейского преследования. Естественно, это юмористическое постановочное видео, но на тогдашнего меня это произвело огромное впечатление. Я всерьез начал интересоваться БМХ, и в апреле я приобрел себе свой первый байк. Эмоции были неописуемы. Тяжелая прокрутка педалей, присущие только БМХ, действовали как наркотик, в хорошем смысле. А если учитывать то, что у меня еще и друзья этим увлекались, то прирост мотивации к прогрессированию у меня был просто на космическом уровне. Я каждый день катался и прогрессировал, очень быстро прогрессировал и такое быстрое развитие все больше и больше разжигало во мне этот огонь мотивации. Также я практически каждый день получал те или иные травмы, где-то отбил и растянул пальцы, где-то отбил голень педалью, ну и так далее. В общем травмы разной степени важности. Я познакомился с многими людьми и с ними я наконец-таки начал выезжать в город, на какие-то скейт-парки или на самый обычный стрит. В моем старом виде Видео про лето я об этом и говорил. Катался я не только в городе и скейт-парке, мне был ближе именно дерт. Из трюков, которыми я научился, был банихоп, основа основ, ванетти на 90 градусов, мэнуел с дистанции примерно в 15 метров и частичный барспин, который я все-таки так и не смог выучить, хотя был очень близок. Это также и фейк в 7 метров максимум. В принципе, это все трюки, которые у меня получались. И получались они либо весьма средние, либо хорошо. Конечно же, не без одной десятки попыток, которые я тратил только на один трюк, не обошлось. Но БМХ сучит себя упорству и терпению. Этим двум качеством я научился тоже далеко не сразу. Я очень бесился, когда у меня вроде все шло нормально и в какой-то момент ты очень глупо падаешь, потому что рано расслабился, и это бесило, но постепенно проходило понимание, и гнев за проебанную попытку я больше не встречал никогда. Вместо гнева был вопрос, что я сделал неправильно, и постепенно, попыткой за попыткой, я научился на достаточном уровне контролировать свой байк. Контроль своего велосипеда – это, пожалуй, самое важное, что вы должны уметь перед тем, как пытаться учить какие-то сложные виды трюков. При условии если же вы знаете основу. Так и проходил мой первый сезон в 5 месяцев. За эти 5 месяцев я получил гораздо больше удовольствия от жизни, чем за добрую половину всей моей жизни. Такой вот парадокс. Ладно, думаю тебе все-таки интересно послушать какие травмы я получил за весь мой первый сезон. Из легких травм я хочу отметить огромное количество растяжений и легких, но не очень приятных ушибов. Из-за растяжений больше всего страдали мои пальцы, а именно вот эти части. А ушибы падали на переднюю сторону голени, это там где вы лучше всего чувствуете кость. Средние травмы касались именно движения конечностей. Пару раз я падал на свою шишку на колени, боль была адской, и я примерно на две недели забыл что такое ходьба помню, также я стер свое запястье в мясо, когда неправильно упал на дёрте. Это тоже было неприятно, но не так сильно, нежели с коленями. Из самых тяжелых я отмечу их позвоночника. Больше я сказать не могу, но к счастью ничего прям такого серьезного не случилось, мне просто было невозможно крутить спиной некоторое время, и это доставляло мне определенные неудобства в повседневной жизни. Из приобретенных приколов от катания на BMX хочу отметить поднятую физическую подготовку. Да, конечно, ничего практически не выросло, но выносливость стала намного лучше ведь э, разучение трюков на байке задействует просто львиную долю твоих мышц. Но он не напрягает твои мышцы настолько сильно, чтобы заставить твои мышцы расти. Растет именно выносливость, что в какой-то степени намного лучше. Также, помимо физухи, я приобрел очень много знакомств, и с некоторыми я до сих пор общаюсь. И знаете же, те советы про смену окружении и тому подобное так вот это действительно так ведь активное время именно с людьми близкими тебе по интересу дает тебе немало мотивации и сил к росту отмечу также и желание как можно больше выбираться из своего поселка в город но об этом я уже сказал в общем, на этом как бы все. Это видео может быть полезно тем, кто только собирается начать свой путь в этом виде спорта. Тут самое главное не бояться тех трудностей, которые могут тебя встретиться на этом пути. В общем, не сыти и не слушайте тех, кого не хотите слушать именно вы. И удачи!